Здравствуйте, друзья! Привет всем! Маткульт, привет! Мы с Алексеем Владимировичем сегодня в Измайловском парке, вот вышли да. в издательстве университета Дмитрия Пожарского. и подержать, книга. ты понимаешь, что я ни разу ее еще в руках не держал, я вообще не знал, что она такая толстая. Я думал, такая маленькая будет книжечка, а тут такой прям, как это называется, фолиан. Я правильно говорю, да? Фолиан. вот я от, открываю. От, от латинского да. листвы. А листва то а то есть издательство листва нет просто yeah. в смысле листья банально вот да ну вот смотрите открываем да множество x напрямую называется ограниченным сверху если существует точка а такая тут сносочка есть но это ладно что x меньше или равно а тут мы мы любим теретьском множественный язык то есть все множество меньше или равно какого-то числа означает что любой элемент множества не превосходит также у нас Сумма по Минковскому, это вот, я уже начал рассказывать тебе характерные особенности этой книги. Так. Потому что любой тебя спросит, на хрена нужна еще одна книга по математике? Да? То есть, если взять книги по математике, вот, до тех детей достанет, да, которые на экскурсии uh -huh. в Варваровском парке. Вот, и вроде как все уже написано, и, и, и куда мы лезем со свиным рылом в этот ряд калашный. Так. И то же самое мне сказал мой друг и учитель Саша Шейн. Uh -huh. Книга, говорит, она не нужна. и не вот не, не, не интересно ни о чем и ни для кого в отличие от твоих лекций то есть лекции то он любит да. а ведь на бумаге это все не смотрится большая работа проделана вон сколько, сколько, сколько. а филипповским школьникам тоже давали упражнения давали там работал с ними о, 127 упражнений в одном разделе да я думаю что Офигеть. будет на реально будет там их типа за тысячу хорошо вот комплексная арифметика алгебра алгебра комплексных чисел пошли комплексные дела все эти да повороты и так далее гаусовые целые Весь материал Матшколы, в общем, здесь фактически весь, вот все, что в Матшколах учат, и сильно больше. Чем дальше, тем темнее, Рождественская тем теорема Ферма, например, есть. Вот. Пифагоровые тройки находятся, вот задачи к 12-му разделу, 56, 71, Чума. 74, 99 задачи. Да, есть, есть, что, есть что освоить. Нет, это очень хорошая тем. задача, тем. да. Пройти вот эту книгу целиком, и это такая, как бы, ну вот, кто ее пройдет, тот прямо вот нормально, он уже, ну, он математики его ну он может дальше заниматься ею серьезно может понимать другие науки соответственно а, не бесполезно тем кто давно закончил мехмат да абсолютно абсолютно и как бы с нуля быстро э, вспомнят а дальше начнут как бы уже проникновение вот я другу как раз подарю вот вот так такие дела ну вот э, честно говоря есть и другие отзывы то есть отзывы есть положительные есть и так себе не буду расхваливать, но наш подход состоит в том, что мы как бы вот, э, ну, ну как бы с нуля, да, с нуля, но ну, открываем там, начинаем говорить про сложение, сложение чисел, как вектора, представляем, да, то есть, э, если у тебя отрицательное число, то вектор налево смотрит, если положительное, то направо, а если ноль, то точка стоит, вот, ну и дальше там всякие тоже вот, э, умножение, да, почему минус на минус дает плюс, все совершенно наглядно и на пальцах, то есть первые там, первые какие-нибудь 30 страниц, это просто введение в визуальную математику. Почему плюс, минус, почему правила действия, там всякие вот эти вот перестановочные законы и прочее. Почему это очевидно из нашего жизненного ну, да. просто из мира вокруг нас. Потом мы значит, начинаем углубляться внутрь, то есть вот например страниц 7.7. и Натуральное число называется «совершенным, если сумма всех его делителей меньше его равна ему самому». Рав, рав, еще одна опечатка. Мы выловили тысячу опечаток, извините, тысячу, да? И вот я открываю первую же страницу и вижу еще одну опечатку. На самом деле у нас, по-моему, было 672 опечатки, что ли, мы сказать. И вот я вижу, да, если сумма всех его делителей меньше его равно ему самому, написано, да? Ну, не хватает. Еще один пример – это код на моем подъезде совершенное число. Пусть э, слушатели поймут какое. Вот. Э, да. Ну отлично, да, то есть тут уже там. А ц... основная... количество. Э ,э, никто не знает. Понятно. Это, это загадка. Открытое Прочетные задачи. совершенные числа. Все установил Эйлер. Да. Э, и каждый из них является произведением 2 в n-1 ага. на 2 в степени n-1. То да. есть, как бы, знаешь, вот, лингвистически, если ты слышишь 2 в, n, 2 в степени n-1, минус то ты как можешь понять? Либо как 2 в степени n-1, минус да. либо как 2 в степени n, да. и все это минус 1. Так вот, не надо запоминать, потому что надо их просто перемножить. А это не важно в порядке. То есть, вот такое и такое понимание надо перемножить. И это формула совершенного числа. а, -а, -а удобно. Да, это формула черных совершенных чисел. Но тут еще требуется, чтобы 2 в n за вычетом единицы было простым. Ясно. И тут вся загвоздка, потому что никто не знает бесконечное ли количество таких простых. А нечетных совершенно чисел вообще ни, ни одного не найдено, но нет доказательств, что их нет. То есть ничего а, не известно. А простых бесконечное количество? Ну да, простых, конечно. А, это, а. Тут, тут, безусловно, есть доказательства. Евклид? Это Евклид доказательства. Серьезно? Конечно, да. Ну, ты можешь сам это доказать. Предположи, что их конечное число, перемножь, прибавь единицу и приди к противоречию. Подробности здесь, здесь. Mm -hmm. Вот. В общем, тут вот у нас вот вечно... АЗ плюс БЗ равно ЦЗ. Что значит АЗ плюс БЗ равно ЦЗ? АЗ Z? Z это множество кратных числа А. Целочисленных. Всех, кто делится на А. БЗ это множество кратных числа Б. А оператор? А оператор, вот этот плюс, вот такой в кружочке, это сумма Минковского. Это значит, что каждое число кратное А я складываю с каждым числом кратным Б. И рассматриваю множество всех таких чисел. Так. Как я уже сказал, у нас подход полностью теоретика множественная от начала до конца. Ага. Ну, в принципе, как у Колмогорова, да, он как бы не прижился на всю страну. Ну мы тоже книгу, в общем, не то чтобы я считаю, что каждый школьник может ее освоить, я не буду это задать. Вот, про это подробно. Да, равно CZ. А равно CZ? А равно C тогда? Вот тоже тебе задача надо, да? Да. Ответный общий детей. Поизучать. Ну вот это очень трудное. Это, думаю, так, да. я да, я уже терминологию... Вот это трудный нет, раздел, совсем, на самом деле, вот засюда, дальше, дальше мы считаем, что уже, если кто-то вот, вот, пожалуйста, 202 страница, да? Таблица умножения симметрической группы С4. Да, вот подгруппу четверная группа Клейна, переменная, вот полная таблица Книга сложная, да, дальше начинается уже как бы серьезная, да, серьезная. Она похожа на университетский курс, но он весь как бы начальный. То есть, например, линейные пространства только двух и трехмерные рассматриваются. Более старшие mm -hmm. мы в школе не умеем. То есть идея, сильный школьник может в принципе вполне университетский курс освоить, и я наблюдаю таких что, я да. в школе там, вокруг, да. которые совершенно спокойно это все осваивают. Но э, в школе еще трудно говорить о высоких размерностях. Вот это школьнику да. это такой как бы психологический момент. Поэтому вначале надо все, что мы потом будем изучать в УЗИ, прощупать на размерности 2,3, а потом уже, как бы по аналогии, ты переходишь к большим размерам. Да. Все, все, все очень как бы инструктивно, да, так вот ты продвигаешься в математике. Вот. И, соответственно, это, в принципе, в первую очередь, я бы сказал так. Это в первую очередь для олимпиадников, для школьников и олимпиадников да. матшколы России. Где-то тысячи школьников России может, могут это не Вы построить. еще пишете, что типа учителей математики. Да. И самое, конечно, главное наше, самое главное на наша аудитория, занимаем, это все учителя математики да. России. Все. Вот это реально я, каждому учителю России, рекомендую. И это не учебник, который заменит, ну, как бы, существующий, понятно. Да. Это совершенно не, не, не того жанра книга, но после изучения даже как бы ста страниц из нее, не говоря уже о всей, даже сто. Сто страниц, я думаю, что так, любой, ну, более менее да, маломайский грамотный учитель да. математики может освоить. Он совершенно по-другому математику вид. Он как бы он будет стоять прочно, да? Вот представь, что ты должен учить. Вот ты пришел в школу, да, а ты сам школу закончил фигово, а ты пришел работать в нее. Закончил фигово, ты пошел там в Петвуз конкурс 35 из 10 по там ну, нижняя граница, да, что-то такое. Ну и, короче, так вышел, что ты пошел в учителя. Ну, любишь детей. Ну, предмет не очень знаешь. Ну, бывает такое. Да. И вот ты, как бы, вроде как, как эм, на байдарку ты сел. Первый раз. А должен учить, как, э, как на ней, да? И вот ты сам переворачивайся постоянно, там тебе ученики обратно переворачивают. Э, ну, все бывает. И вот ты берешь эту книгу и ты как бы выходишь уже четверто, сидишь на этой пайдарке, твердо, совершенно начинаешь mm -hmm. движение. То есть как бы свой предмет ты знаешь хорошо. Yeah. Вот. Я хотел бы, чтобы такую книгу написали по каждому школьному предмету. Да. Yeah. Такую. Странную. Она как бы вроде. Ну. У нее нет жанра, она какая-то какая немножко мета-математика даже. То есть ну, как нет, -то я бы не сказал, вот... что это мета-математика. Это вот видишь, как она называется? Введение да. в настоящую математику. Да. Идея какая? Школьная программа математики, как она сегодня есть, она на самом деле сильно заточена под какую-то зубрежку, формулу, ага. не знаю, чего-то. Вот особенно там с приходом ЕГЭ это прям стало четко. Но в математике глубочайшее идейное наполнение, и в вузах хорошие, и это хорошо становится понятно. То есть если ты заканчиваешь серьезно, ГУСТ, МФДИ, не знаю, ВГО там, питерские, контракт, вышки, ну, любые, я тут могу перечислять, рекламирующий без, любой хороший факультет, да. где да. еще преподают как следует. А в нижнем крупном. Ну ничего там, в принципе, вполне, да. Конечно. Но есть десяток и наверное, мест в России, да. где можно учиться математике. Да. Там 4-5 самых крутых, 10 еще ничего. Ну, в да. Вот, и Половина ты. в Москве. И ты, как бы это самое, ты начинаешь осознавать, да, вот эту всю фантастическую глубину идейность. То есть не, уже не формулу на первый взгляд, на первый как бы план, а именно идейность математики. Да. А я не понимаю, почему в школе так не делать? То есть, как бы идейность математики, ну идейность всех других предметов в школе вроде как пытаются показать. А математика считается, что ну, как бы, она так, настолько сложна, что идейность ты узнаешь ну, такого у тебя, если ты пойдешь в математике. А иначе ты будешь ее ненавидеть, вспоминать формулу квадратного уравнения там с ненавистью. Нет, математика идейная вещь. И вот эта книга это показывает. Вот, собственно, ее задача, ее цель, ее, по сути, ее содержание. Но дальше она завлекает. То есть, как бы когда ты прочел вот эту водную простую часть, ты начинаешь дальше считать, и вдруг оказывается, что это сложно уже, да? А какие-то. Мы берешь... есть в этот раз. А, ты знаешь, боюсь огорчить. Нет. Здесь почти нету. Нет. тут, Честно говоря, нет, ну жизненный, ну, вот. про колонны боевой нет. Ну да, вот, например, да, иллюстративная сказка. Представим себе Красную площадь и Парад Победы. По площади идут ровные коробки участников парада. Вот. Чтобы не нарушать красоту и геометрию движения коробок, солдаты маршируют так, чтобы в каждый момент времени между любыми двумя из них сохранялось одно и то же расстояние. Иначе говоря, они осуществляют движение прямоугольной фигуры по плоскости в очереди. Затем точно так же делают колонны боевой техники. Это начинается, между прочим, раздел «Вида движений плоскости» теоремы «Теорема Шаля». Uh -huh. Главы движения плоскости пространства. <coughs> то есть все э, отсылает тебя к образам. Соизмеримые числа. Что это такое? Uh -huh. что это, что это такое? Uh -huh. Это тоже прямоугольник, Нет, который что-то Я, я помню, это. это. же да. Почему так не учить, да, в школе? Ну, потому что, как бы, в школе э, нельзя рассчитывать, что все ее обожают. А минимум надо, как бы, научить. Поэтому это учебник, пособие для учителей, работающих с мотивированными детьми, в том числе очень способными с детства. Да? Это учебник для этих самых очень способных детства. То есть, и для учителей, которые с ними работают, и для них самих. Игра в 15, да, да. когда ты переставляешь да, там, да, вот эти да. самые, ты, на самом деле, делаешь некие, там, некие перестановки. То есть, ты работаешь в группе перестановок, где 15 символов. Вот, да. И вот оказывается, что все, что ты делаешь... А, то есть, это типа варианта, как машину Тьюринга, а ля можно представить, только еще проще. Ну, здесь все проще, конечно, да. да. И тут как бы оказывается, что при правильном при правильном э, подсчете вот, то есть, некий змейка, если ты это делаешь, Получается, что перестановки всегда получаются четные. А, вот, то есть, как бы, в смысле, при, при выполнении э, разрешенных действий, сдвигов да. квадратиков, перестановки, э, перестановки, которые идут от исходной позиции к новой, оказываются четные. Что такое четная перестановка это особенное понятие в теории группы да. И вот четное на начетное всегда дает четное. А требование перейти от вот такой к такой это требование изменить как бы так, что перестановка окажется нечетная. А поэтому почему? она никогда не осуществима. А -а -а. Если ты учишься в региональном вузе, тебе математики там реально не хватает, потому что, например, уже нет преподавателей, ну, на 15-20 тысяч в месяц очень трудно жить, поэтому э, из вузов преподаватели постепенно уходят. И вот у тебя как бы кто-то ведет, он сам путается в понятиях, и вот тебе нужно добрать и Вот Ты берешь эту книгу и читаешь. Угу. Вот. И ты ее как бы... То есть, для студентам я могу рекомендовать всем, всем, кто на математических специальностях, если студент не понимает там первые 100 страниц, отчисления. Ну, сейчас никого не отчисляют, понятно, время такое, но вообще говоря, он как бы... Вот, а это прекрасное пособие в помощь. Вот, то есть это такая... Это как бы то, что началось с филиппской школы. Когда Михаил Викторович Поваляев меня позвал вести 100 уроков математики, я их отвел за пять лет с конкретной группой из трех лиц, да, там, помню школа маленькая, там всего-то было 30 человек школьников, я отобрал маленькую группу и с ней занимался. И... После этого возник, соответственно, в интернете этот курс. Сейчас есть бизнесмен Рамиль, мой друг, который, значит, оплачивает, меценат, он значит, да. такой на очень хорошем качестве, запись да, с конспектом прощения, такой целиком курс, видеокурс. Ну, видеокурсы такая штука, да, для любителя. То есть для очень, опять же, мотивированных людей книгу читать более удобно, чем видеоугодь смотреть. Поэтому мы решили, что на бумаге тоже... Тормозный. Ну, как бы, опять не знаю, же... Мне, хочет очень понравилось, бумаг, сюда, да. мне очень понравилось, как вы рисуете на стекле, которое... Да, да, да, так это и есть, да. Классная доска, правда? Ну, постепенно, пока я не умер, добьем, наверное, это со временем, с годами. Ну, а 100 уроков в старом виде, они и так есть. Да. На Филиппской школе. Ну и вот это, собственно говоря, их конспект. Полный конспект, очень сильно дополненный. Например, в конце там серия множества, по-моему, да, или что там в конце? Я его не помню. Нет, комплексные экспоненты. Нет, где-то, по-моему, есть... В общем, знаете, можно сравнить программу. Сравнить программу с программой 100 уроков. Там будут некоторые новые... Новые разделы. Бинарных отношений не было. Это вот где-то как раз добавка, да, перестановки. А! Вот, вот этот вот раздел 1.1, теория множества отношений к ага. функций его, по-моему, не было в 100 уроках. Ага. Так, я не мог не заинтересоваться а, изменяющим нот. Да, это, может, это, это опять же, визуальное сопровождение наибольшего общего делителя. А -а -а. Ну, вот, что происходит, да, как он прыгает там. Ну, тут, правда, а, прыжки и нарисовали, но Может быть, читатели. это интуитивно да. понятно? Да, да, да, или... ну да, тут подробно описывается, как а -а -а. это происходит. Дело в том, что наибольший определитель и вообще все, что связано с делимостью, это очень сложно. И это сложно не только детям, но и их родителям. Кстати, для родителей тоже советую, потому что если у вас ребенок умный, а вы глупый, Эй, он собирался запустить часы картошкой. Это невозможно. Да. То вам надо как бы умнее, да, иначе будет стыдно уже в четвертом классе когда он будет. Пап, реши задачу. Мам, реши задачу. Что-то я как баран смотрю в нее, да, и не могу решить. Ну, я-то нет, но, в принципе, такая ситуация частая, частая с родителями. Я так начал делать, когда Миша стал носить задачи из 179 школы в 8-м, я не могу, да, я не могу. Ну, в 11 уже наоборот. Миша, я не могу. Вот, ну вот тут открыл, да. Образуют ли многочлены х кубе плюс x квадрат минус 1, запятая х квадрат минус 2х, запятая x кубик плюс x запятая х квадрат минус 3. Базис в пространстве P3. То есть многочленов в не больше, чем 3. Mm. Ну вот по количеству как бы совпадает с размерностью, но хрен их знает, отправлять mm -hmm. Это линия на mm -hmm. Вот, и тут удачи, удачи. И это поворот вокруг точки c которую вычисляет некой очень сложной процедурой на угол плюс бета. Либо это параллельный перенос, если сумма углов равна нулю, то есть если туда и обратно. Что-то я не да? Здесь обратно. Еще ну вот смотри, беру точку, вот тут, например, беру точку так. и совершаю вот такой поворот так. всего листа, а потом беру здесь точку и совершаю обратно, но относительно другой. Так. Что вообще произошло с листом? Оказывается, он просто схема. Введение математики, оно и есть. Введение математики. Прочел, а потом берешь настоящий кигит уже Давайте, первый тираж вообще мы собираемся целиком пустить в перетираж, то есть как бы, как называется перетираж пер... э, вот, короче, я, мы не, вообще Здание. не берем никаких денег, да, пер, пер, то все, что будет собрано от первого э, вот этих 500 экземпляров, да так. все сразу пойдет для, на новую допечатку Хорошо. так что разбирайте первую партию будет дальше еще и читайте бумажные настоящие книги вот, конкретно эту тоже